Всем привет! С вами Мишани, канал Куда сходить в СПБ. Сегодня мы с вами пойдем в товарищей сад встречать осень. Ну что, погнали! Добираться до парка мы будем от станции метро Чернышевская. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones shake? Do you feel the earthquake? Do you feel the Do you feel your shake? Do you feel the Take you far, take you take you far, take you far, far, far, far, far, far, far, far, far, far, far, far, far, far, far, far, far, who doesn't take you Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь и жмите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. И на вопрос, куда же сходить в СПБ осенью, я отвечу в Таврический сад. С вами был Мишаня, пока-пока.